Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Я люблю всякое изделие, где есть творог. Такие пироги пеку часто, летом со свежими фруктами, зимой с консервированными, и никогда они мне не приедаются. В этом рецепте тесто на творожной основе. Размягченное сливочное масло и творог я заправляю медом, добавляю ванильный сахар и цедру лимона. Получается очень ароматное тесто с приятными медово-ванильными нотками. Все перебиваю блендером до состояния однородной помадки. Всыпаю муку и замешиваю мягкое податливое тесто, которому даю отдохнуть минут 30 в холодильнике. Затем Делю его на две части и раскатываю в пласт размером с мою форму. Помещаю первый пласт на дно формы. Так как персики у меня умеренно сладкие, я посыпаю тесто с сахаром и укладываю половинки персиков разрезом вниз. Сверху еще немного сахара. Накрываю пирог вторым пластом теста. Убираю лишнее, защипываю края. Упражняюсь в узорах и покрываю весь пирог яичным желтком. Пеку 45 минут при температуре 180 градусов. Получается очень сочный и нежный пирог с ароматом лета. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и объянтол.